Наш сегодняшний вебинар будет посвящен а, такому вопросу, как а, планирование работы парка транспортных средств, общественного транспорта в Визуме. А, насколько это вообще можно делать, а, как к этому подходить и как это, собственно, реализовано непосредственно в программном продукте. Итак, а, с чего бы хотелось начать? А, прежде всего, а, хотелось бы начать а, с того, что... А, за реализацию данного функционала в PTV визуме отвечают отдельные модули. Собственно, как и применительно ко всем модулям, в разделе «Справка, лицензия» можно посмотреть, какие модули включены конкретно в вашу лицензию. Чтобы реализовать функционал планирования работы общественного транспорта, да, необходимо несколько модулей. Тот модуль... Мы, о котором сегодня пойдет речь, называется «Детальное создание оборотов». Он имеет код LBVI. То есть, если он в составе вашей лицензии есть, соответственно, вы этот функционал реализовать а, сможете. А, итак, а, что же есть а, с точки зрения PTV-визума, планирования а, работы парка транспортных средств а, общественного транспорта, да? а, в реальных условиях всегда в более или менее, так скажем, крупном городе существует некий парк, да, с парк общественного транспорта, обслуживающий определенную потребность людей в перемещении, то есть реализующий, собственно, транспортный спрос. Как правило, этот парк разнородный, то есть состоит из транспортных средств с различными характеристиками вместимости, прежде всего, ну и также возможно его э, деление еще на каждых отдельных перевозчиков. Э, так вот, э, та проц, э, процедура, о которой мы сегодня с вами будем говорить, она отвечает за то, чтобы, э, исходя из э, различных э, критериев оптимизации, рассчитать, э, во-первых, оптимальное потребное число э, транспортных средств, необходимых для выполнения заданного расписания. Соответственно, в модели, где вы эту процедуру запускаете, должно быть реализовано перераспределение общественного транспорта по расписанию, должны быть рассчитаны отдельные отдельные поездки по расписанию для того, чтобы можно было эту процедуру реализовать. Давайте, наверное, начнем уже непосредственно с визума, да, Я покажу, где находятся основные, основные настройки этой процедуры. Называется она, напомню, «Редактор оборотов». Под оборотом понимается вообще в визуме работа одного транспортного средства в течение суток. То есть, грубо говоря, это дневной план работы транспортного средства, выраженный там, в его различных активностях в течение заданного времени. То есть это может быть простой в депо, это может быть э, нахождение на каком-то маршруте, это может быть там, выполнение каких-то необходимых технических операций да, с э, автобусом в течение э, его работы. Соответственно, все, что относится к Оборотом а, находятся в визуме в разделе с, а, списке и а, в, в пункте версии оборота мы можем открыть и увидеть собственно какие а, в, версии а, наших оборотов в, а, в визуме существуют, и добавить здесь а, новую версию а, оборота. А, что есть версия оборота? Версия оборота это, собственно, сама настройка того, каким образом у нас будет рассчитываться распределение транспортных средств маршрутом, исходя из каких критериев и с какими с какими параметрами. В условном примере, который мы с вами сегодня рассматриваем для простоты и скорости, мы рассмотрим три маршрута общественного транспорта и для них попробуем, исходя из имеющегося у нас и рассчитанного расписания, да, из рассчитанных поездок по, по, по расписанию, попробуем для них рассчитать, собственно, план работы парка, определить потребное количество транспортных средств. И так далее. собственно сами версии оборота изначально базово создаются в вкладке сеть под вкладке версия оборота от давайте рассмотрим какие параметры есть у каждой из версий оборота при создании версии оборота а, у нас а, есть возможность а, присвоить ей определенный код и имя, да, что является стандартным для визума. А, а, есть возможность задать интервал времени создания оборотов. В случае, если мы хотим, а, например, а, по умолчанию используется один из дней а, да, а, нашего, а, а, нашего расписания, если мы хотим этот интервал а, увеличить, но, ну, например, рассчитать его там а, а, с... со вторника по четверг, например. Да, мы можем здесь также а, эту а, настройку выполнить. А, также здесь есть подкладка «Смена маршрута». Этот пункт а, разрешает... А, разрешает транспортным а, средствам в течение суток менять маршруты, на которых они работают. Это важная настройка. А, как правило, там в каких-то практических задачах, это пункт остается включенным, да, что логично, понятно. Абсолютно не обязательно, чтобы единственное транспортное средство в течение дня работало на одном маршруте. Это просто нерационально. Также здесь в настройках создания самого оборота есть а, подкладка Системные пути. А, э, эта а, вкладка необходима для а, того, чтобы. А, эта вкладка необходима для того, чтобы по графу выполнять поиск, собственно, поиск пути для автобусов, когда мы учитываем нулевой пробег, то есть это пробег от депо или от парка до первого остановочного пункта на нашем маршруте. И эти системные пути можно, мы можем либо применять, либо при, необходимо, при необходимости их создавать, то есть выполнять поиск кратчайшего пути по нашей сети. Да? Также здесь мы можем определить критерий, критерий, по которому будет производиться этот поиск, при, собственно, расчете это важный пункт, как правило, остается время, равным времени движения. Если мы хотим выбрать другой критерий, чтобы у нас по-другому, исходя из другого параметра, определялись нулевые пробеги, мы можем здесь это, мы можем здесь это учесть. Собственно... Это основные настройки создания оборота самого, да. Сейчас немного расскажу о том, какие можно, в каких, так скажем, вариациях можно обороты рассчитывать. Первый самый, самый простой и стандартный вариант расчета оборотов и расчета потребного, так скажем, потребного числа транспортных средств, это вариант, при котором мы используем критерий минимизации, критерий минимизации, собственно, количества парка транспортных средств. Он является самым простым. Чтобы его реализовать, необходимо, во-первых, создать версию оборота, саму, да, присвоив ей параметры, о, я, о которых я только что сказал, и в последовательности процедур выбрать две создать две расчетные процедуры. Все, что касается расчета оборотов, их на самом деле, этих процедур всего две. Первая процедура у нас обороты инициализирует, вторая процедура их создает. При создании процедуры инициализации мы можем, если у нас в сети создано несколько версий оборотов, например, под различные да, критерии, мы можем здесь обозначить, какие версии оборота мы, собственно, хотим инициализировать. При создании оборота мы также выбираем, для какой из настроенных нами версий мы хотим, собственно, обороты создавать. Давайте рассмотрим первый вариант, самый простой, когда мы единственным критерием оптимизации у нас является минимизация числа, собственно, общего числа транспортных средств в парке. У расчетной процедуры параметры создания оборотов есть ряд важных параметров. Во-первых, это... Первый и базовый параметр, он называется создание оборотов с заменой ТС. Что этот параметр означает? Этот параметр позволяет не только транспортным средствам одного типа перемещаться между маршрутами, но и делать так, чтобы на маршрутах в зависимости от, так, в зависимости от различных факторов, прежде всего от... Загрузки маршрута использовались транспортные средства разной вместимости. То есть этот параметр позволяет делать так, чтобы управление парком происходило более гибко и подстраивалось под, собственно, реальный рассчитанный спрос в модели. Чуть позже мы к этому перейдем, я покажу, каким образом это настраивается. В нашем случае, в самом простом варианте, о котором мы говорим прямо сейчас, этот, этот пункт не активен. В вкладке база есть выбор того, какие, какие поездки по расписанию мы возьмем в расчет. В вкладке система транспорта она для нас сейчас является наиболее важной мы собственно с вами определяем каким образом будет определяться при создании оборотов следующая поездка то есть будет ли у нас будет ли у нас маршрут будет ли у нас транспортное средство использовать для следующей поездки тот же маршрут, будет ли для следующей поездки использоваться та же система транспорта, или обязательным условием будет являться использование того же перевозчика для следующей поездки. Также с точки зрения алгоритма расчета важным, важным пунктом является вкладка «Свойства оборота». Что мы здесь можем настраивать? Мы здесь можем настраивать различные параметры того, как у нас, собственно, будут создаваться наши рейсы. В первую очередь это вкладка «Продолжительность оборотов». Она самая, так скажем, наиболее актуальна и наиболее значима, когда используется, когда эта процедура используется для, для расчета на несколько дней. Здесь мы можем либо создавать преимущественно длинные обороты, либо создавать преимущественно короткие обороты. У нас существует две такие опции. Собственно, также у нас есть здесь косвенный критерий оптимизации, то есть мы можем здесь выбрать, каким образом, мы, каким образом мы, в течение, каким образом мы планируем, так скажем, работу нашего транспортного средства, да, либо с, с учетом равномерности продолжительности остановок и различных простоев, либо с дифференцированной продолжительностью остановок, можем вообще никакие специфические требования не применять. По умолчанию Установлены э, требования э, однородность, э, однородность маршрутов. Э, вот. Э, также здесь существует... Э, Вкладка «Затраты», которая позволяет нам настраивать веса и, собственно, различные значения для, для того, чтобы те или иные, так скажем, факторы да, при расчете потребного, потребного числа при расчете оборотов, чтобы различные факторы учитывать с разными весами, здесь у нас максимальный вес сейчас установлен для потребностей в транспортных средствах, соответственно, этот критерий будет, будет сейчас минимизироваться для того, чтобы обслужить наше расписание. Давайте попробуем запустить две процедуры и, собственно, посмотрим, что собой представляет результат их работы. Нажмем «Выделим эти две процедуры» и выполним их. Соответственно, после того, как мы выполнили процедуру создания оборотов, мы можем посмотреть результат работы процедуры двумя способами. Либо зайти в списки... Предложение о Т. Секунду. Да, не предложение. Извиняюсь, в перевозчику ОТ. И выбрать вкладку Версия оборота. И посмотреть, собственно, все нам доступны все атрибуты. Все атрибуты, созданных, собственно, в ходе выполнения процедуры, оборотов или, или проще говоря, рейсов. Что, на что здесь стоит обратить внимание и что в практике на самом деле самое главное – во-первых, это, собственно, ради чего все изотивалось, это такой параметр, как общая потребность ТС. Этот параметр показывает, сколько всего транспортных средств необходимо для того, чтобы обслужить заданное расписание. Так как в нашей модели, в модели примера, мы использовали два типа транспортных средств, первый там это стандартный автобус, второй автобус меньше вместимости, то, собственно, помимо общей потребности, есть еще и разделение между, собственно, типами транспортных средств, которые существуют у нас в модели. Плюс в ходе выполнения процедуры также рассчитываются такие показатели, как суммарное время эксплуатации, это все время за исключением времен простоя в депо, то есть все время, которое автобус, все, все точнее, транспортные средства находятся на линии, либо там выполняют, выполняют поездки нулевого пробега. Также здесь есть такой показатель, как суммарное время обслуживания. Это то время, когда автобусы у нас непосредственно выполняют транспортную работу, то есть перевозят пассажиров. Также суммарное время поездок нулевого пробега и суммарный километраж нулевого пробега. Таким образом, мы получаем, исходя из, опять же, выбранных нами настроек и критериев оптимизации, мы получаем, собственно, срез работы парка автобусов для выполнения заданного нами расписания за сутки. Также есть второй вариант просмотра результатов — это графический вид редактора оборота. Зачастую он более удобен, потому что более нагляден, можно проще посмотреть за, собственно, каждым из, за каждым из оборотов. Давайте попробуем его запустить. Он, за него отвечает иконка редактора оборотов. И посмотрим, что же у нас здесь есть. Здесь у нас появляется окно подобного вида, где мы видим план если говорить проще, план работы каждого каждого из наших каждого из наших транспортных средств на маршруте. Всего у нас их, как мы видели в предыдущем списке, 14. Соответственно, вот они все 14 наших транспортных средств. Нам доступна настройка графических параметров для того, чтобы настроить вид этого окна так, как нам удобно. Мы здесь в этих графических параметрах можем увидеть то, каким цветом у нас будут отображаться различные, скажем так, активности нашего транспортного средства в течение суток. Мы можем настроить, собственно, то, каким цветом у нас будут для разных, Маршрутов отображаться поездки по расписанию, поездки нулевого пробега, пребывание в депо и прочие, и прочие, виды, и прочие виды наших активностей. Таким образом, мы, по сути, по, итогу, по итогам расчета этой процедуры видим детальный план работы каждого транспортного средства с учетом того расписания, которое у нас есть, и понимаем общее число транспортных средств, необходимое для того, чтобы это расписание выполнить. В одной и той же версии модели, то есть в одном и том же файле, в одном и том же файле версии, да, мы можем рассчитывать несколько версий оборотов, и сравнивать их между собой. Например, рассмотрим тот же самый случай, когда мы также не учитываем замену транспортных средств различной вместимости на маршрутах, но при этом, но при этом мы увеличиваем... Но при этом мы делаем так, чтобы... Наш так скажем, нулевой пробег да, весил в расчете затрат больше, то есть мы увеличиваем значимость критерия нулевого пробега в общем, в общем расчете, в общем расчете наших нашего потребного числа ТС. То есть мы, по сути, говорим визуму о том, что сейчас нулевой пробег так с точки зрения времени, так и с точки зрения, так и с точки зрения километража, для нас более значим, и мы будем рассчитывать потребное число транспортных средств, исходя из того, чтобы этот нулевой пробег минимизировал. То есть, потенциально мы должны в данном случае выпускать на линию больше транспортных средств. Настройка весов, критериев да, различных определяется в настройках процедуры создания оборотов в вкладке «Затраты». То есть, здесь мы как раз эти параметры с вами и определяем. Соответственно, да, предварительно, если мы хотим в одной модели видеть два варианта расчета, нам необходимо создать две, собственно, версии оборота. Вот как в данном случае у меня это здесь сделано. Правда, создано еще больше да, для того, чтобы продемонстрировать дальнейшие, так скажем, варианты. Я создал их еще несколько, еще, еще, одну, еще одну штуку. Соответственно, здесь у нас при создании те же самые параметры, которые и для предыдущей версии расчета, только мы в настройках самой процедуры в последовательности повысили значимость времени нулевого пробега. Давайте попробуем ее запустить и, собственно, посмотреть, что же у нас с вами получится. А, допустим только одну процедуру. Есть. А, собственно, процедура рассчиталась. Мы видим, что а, потребное число а, транспортных средств у нас увеличилось на 3 единицы по сравнению с предыдущей, а, собственно, версией расчета. Также видим, как это распределилось по классам транспортных средств. Также видим то, насколько у нас изменились, собственно, величины нулевого пробега и времени, времени эксплуатации. Также мы можем увидеть, также мы можем увидеть то же самое в, собственно, в редакторе оборотов в графическом виде, и здесь уже определенным образом детально, так скажем, анализировать то, как у нас транспортные средства ведут себя в течение... ведут себя в, собственно, в течение суток, и что они, что они у нас делают для того, чтобы, опять же, выполнить заданное расписание. Также существуют более сложные варианты а, расчета оборотов, а, когда а, мы используем для расчета не только... А, а, когда мы используем а, д, для расчета а, оборотов не только... Так скажем, когда мы используем для расчета не только критерии одинаковости, однородности классов транспортных средств на маршрутах, но и, так скажем, разрешаем визуму менять транспортные средства на маршрутах еще и в зависимости от спроса, то есть учитываем еще и фактор, фактор нагрузки на, на маршрутах. Соответственно, этот расчет оборотов отличается прежде всего вот этим вот параметром. Параметром, который определяется в настройках процедуры. Вот эта галочка создания оборотов с заменой ТС как раз... За а, эту опцию и отвечает. При ее активации у нас появляются дополнительные настройки, собственно, а, настройки управления этим процессом. То есть мы можем влиять на то, а, каким образом а, эта процедура а, у, у нас а, с вами будет работать. Давайте попробуем это сделать. А, создадим... Третью, ну, соответственно, третий вариант расчета оборотов, добавив еще дополнительные расчетные процедуры да, в нашу модель и попробуем с вами рассчитать другой вариант работы парка, при котором он будет, собственно, брать во внимание... Брать во внимание загруженность на участках маршрутов, и еще исходя из этого подбирать а, транспортные средства, обслуживающие а, те, или иные, те или иные поездки по а, расписанию. В... <coughs> а, во вкладке «Управление процедурой» Если мы активировали а, опцию создания оборотов а, с заменой ТС, мы можем определить а, максимальное, а, а, максимальное количество решений, да, так как процедура, собственно, поиска оптимального решения у нас итерационная, здесь мы количество итераций и а, выставляем. А, расчет а, процедуры занимает достаточно, скажем, немаленькое время, да, то есть... Поэтому советую здесь по умолчанию, здесь стоит значение 10 10000, советую от него далеко не отходить. Мы для экономии времени сделаем по меньше итераций. Да? Также мы здесь можем определить количество итераций без улучшения. То есть обычно здесь стоит значение «Изменяет память» 50, или 500, не помню, по умолчанию она здесь установлена да, если вы будете процедуру просто создавать с нуля в модели. Советую от него до далеко не отходить. Также здесь есть вкладка «Функция цели». Здесь мы как раз настраиваем веса того или иного параметра, да, мы можем настроить то, насколько у нас значимы, насколько у нас значимы затраты, которые, алгоритм расчета которых мы определяем в, в предыдущей вкладке в, в, этой, в этих же настройках процедуры. Также мы здесь можем... Мы здесь можем дополнительно привязываться к, например, к решению обратной задачи, когда у нас есть количество единиц TS суммарное, да, мы предполагаем, что, допустим, у нас там вот оно задано, это число TS, и как бы нам надо в него попасть. И, соответственно, насколько нам надо в него попасть, мы можем также здесь регулировать. Плюс здесь мы определяем, насколько для нас важны нагрузки, то есть насколько процедура будет стремиться к тому, чтобы, чтобы учитывать еще и нагрузки на маршрутах. И, соответственно, все, все это здесь определяется при помощи соотношения значений параметров фактор. Мы видим, здесь у нас используется три равновесящих фактора это величина затрат, это нагрузки и это количество секционности ТС или, проще говоря, единиц для каждого из маршрутов. Ну и последняя вкладка, которая здесь есть, это вкладка «Настройка компонентов функции цели». Здесь мы как раз определяем… Как я говорил до этого, да, мы можем немножко изменить и усложнить задачу, привязавшись здесь к заданному количеству единиц TS, которое у нас заранее известно. Мы, соответственно, здесь можем определить эти единицы. Это выбрать один из атрибутов... Один из э, атрибутов э, такого объекта, как единицы транспортного средства. Э, плюс здесь мы указываем атрибут для нагрузки. Э, э, мы здесь определяем, э, указываем, каким образом мы э, рассчитываем, э, собственно, Эту нагрузку либо по, там, по среднему значению, либо по нагрузке в какой-то определенный э, пиковый период. Какая то у нас нагрузка, да? По умолчанию здесь используется рассчитанная при э, перераспределении нагрузка для э, поездок э, по расписанию. Вот этот атрибут, вот э, нагрузка по он учитыв, определяется здесь... Э, как а, атрибут а, по умолчанию, можем его а, поменять. А, соответственно, мы здесь можем а, также м, определить, что для нас, а, что мы берем а, в качестве... Uh, атрибута вместимости, да, для того, чтобы определять uh, загруженность uh, на различных uh, элементах поездок, маршрутов, мы можем использовать либо общую, uh, так скажем, общую вместимость uh, транспортного средства, либо uh, вместимость uh, сидячих мест. Uh, соответственно, мы uh, выставляя все эти настройки имеем возможность делать наш расчет максимально максимально так сказать гибким и подстраивать его и подстраивать его под собственно собственно наши под наши задачи Давайте попробуем выполнить эту процедуру и посмотреть, какое же решение у нас получится при, при заданных настройках. Процедура выполнилась. Переходим к списку с, нашим, с нашими оборотами, да, к тому списку, который мы которые мы с вами уже видели, где мы можем, так скажем, в экспресс-варианте проанализировать то, какой результат расчета у нас получился. Так вот, в сравнении с предыдущими вариантами, которые мы до этого рассматривали, нам нужно на одну единицу транспортных средств больше, плюс у нас получилось несколько иное соотношение между классами наших транспортных средств, да, между s бас и m -Bus. Если мы обратимся к нашим секционностям и посмотрим, что такое s бас и m в моем примере, то мы увидим, что S-BUS бас это у нас автобус, в котором 35, Общая вместимость 100 мест, сидячих из них 35, а М-баз это маленький автобус, в котором всего 40 мест и 20 из них сидячих. То есть наш спрос с учетом тех нагрузок, которые предварительно были рассчитаны и того потока, выгоднее обслуживать в соответствии с теми настройками процедуры, которые мы с вами определили, в таком вот соотношении между типами типами транспортных средств. Соответственно, аналогичные по аналогии с, собственно, предыдущим с предыдущими типами расчетов, мы можем также посмотреть, что у нас каждая из наших, из наших транспортных средств будет в течение дня делать. Где оно у нас будет находиться, какой маршрут оно будет обслуживать, какие участки его поездки, мы можем здесь, собственно, с вами увидеть нахождение в депо, нахождение на, на конечных пунктах остановки и, собственно, непосредственно нахождение на маршрутах и обслуживание этих маршрутов. Как мы видим, вот, например, одно из наших... Одно из наших транспортных средств в течение, в течение суток может обслуживать как один маршрут, так и, собственно, маршрут другой. Мы это в, дан, в данном случае нашей расчетной процедуре разрешили. Собственно... Процедура расчета оборотов является одной из, так скажем, комплекса процедур, предназначенных для оценки работы общественного транспорта в визуме, да, помимо этой процедуры, которая выполняет функцию, определение, так скажем, базовых э эксплуатационных параметров работы ОТ, да, работы парка общественного транспорта, также существует еще процедура расчета производственных показателей общественного общественного транспорта, которые которая позволяет нам а, считать, так скажем, не, а, больш, больше экономику, нежели технику. А, проц, процедура создания оборотов предназначена как раз для а, раз, а, различных а, вариантов а, планирования, а, собственно, операционной деятельности парка в течение, а, течение какого-то периода времени исходными данными для нее повторяюсь еще раз являются собственно в самых простых вариантах ее реализации улично-дорожная сеть граф улично-дорожной сети расположение остановочных пунктов собственно понятно сами трат Трассы маршрутов внесенные данные о поездках по расписанию да для собственно для для каждого из тех маршрутов которые мы из тех маршрутов которые мы рассматриваем и в самом в самых простых, так сказать, вариантах, когда мы не учитываем загруженность и возможность а, а, учета это фак, этого фактора и в зависимости от него а, смены а, транспортных средств между а, маршрутами, да, вес и не учитываем вес а, параметра, вес и влияние а, загруженности на процесс выпуска машин а, а, на линию, когда мы это не учитываем, для нас собственно, не является необходимым иметь в модели рассчитанное, рассчитанное перераспределение. То есть нам в данном случае не сильно нужны, не сильно нужны нагрузки на, на поездках по расписанию. То есть нам не нужен, проще говоря, пассажир, пассажиропоток. Это самый простой вариант. Вариант сложнее, когда мы учитываем все-таки, при, а в практике этот вариант как раз более часто используется, потому что в течение суток существует неравномерность пассажиропотока, и нам надо планировать выпуск, исходя еще и из этого. То есть нам в практике не нужно... Делать так, чтобы у нас нерационально использовались, использовались наши автобусы, что есть, то есть в часы, когда пассажиропоток у нас падает, не выпускать на линию большое количество автобусов там средней и большой вместимости, да, выпускать, допустим, вместимость мал. Как раз при таком расчете нам уже, да, необходим расчет перераспределения и расчет пассажиропотока для каждой из наших поездок по расписанию. В этом случае нас, наш расчет, скажем так, будет более оптимален с точки зрения управления парком и, собственно, экономики